В рамках нашего агентства мы занимаемся услугой SEO-оптимизации и, конечно же, используем инструменты Netflix Software, так как они являются незаменимыми инструментами для работы любого своего специалиста. Нам очень нравятся инструменты Spider и Checker. Они помогают в подготовке технических заданий, в проведении SEO-аудита, в проверке различных атрибутов. Также Spider является незаменимым инструментом для парсинга различных данных. Например, если нужно собрать базу аутрич сайтов, можно спарсить все контакты с большого количества сайтов одновременно и получить почты и телефоны для своей базы для коммуникации с веб бастерами этих сайтов. Но Spider является на... Наверное, 80% основным сервисом для парсинга сайтов, для подготовки технического задания, для проверки различных атрибутов, заполненности тегов и для работы SEO-октимизаторов, в принципе. Поэтому я однозначно рекомендую использовать всем SEO-октимизаторам, как начинающим, так и опытным в своей работе, spider Checker.